Что интересного рассказал представитель ВТБ студентам? Выпускники всех лет, объединяйтесь! Всем привет! В эфире Универ а в студии Виктория Бояринцева. Казанский федеральный университет занял первое место в премьер-лиге национального агрегированного рейтинга вузов России 2023 года. Всего рейтинг объединил 686 российских вузов, которые распределены на 10 лиг. В премьер-лигу попали 44 вуза, большая часть которых участники проекта «Приоритет-2030».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 29 марта впервые в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция выпускников. В работе экспертных советов конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты университета. Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Диана Калимулина. Являясь одним из старейших учебных заведений республики, вуз зарекомендовал себя как образовательный и культурный центр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 Насколько хорошо вы знакомы с историей Казанского федерального университета? Участники конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер» точно положительно ответят на этот вопрос. Все подробности расскажет наш корреспондент Анастасия Уткина. Свои знания в истории университета продемонстрировали студенты и магистранты в конкурсе «Знаете ли вы историю Альма-Матер?». Его заключительный этап состоялся 31 марта в Музее истории Казанского федерального университета. Участники прошли квест, в ходе которого жюри оценивали не только познание в истории, но и коммуникабельность и умение работать в команде. Но Самое главное в третьем этапе там нужны уже какие-то командные навыки, поэтому там знания можно как-то, не знаю, не так в общем они оцениваются уже. Конкурс состоял из трех этапов. Один из них проходил онлайн. Во втором состоялось очное выступление. А финальный этап из 14 команд прошли 4. Именно они участвовали в квесте по семи музеям Казанского университета. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. Суммируя их, жюри выявит победителя. Сегодня, во время квеста, ребята посетят музеи университета. Они познакомятся с достопримечательностями на территории университетского комплекса. Увидят памятники, сфотографируются и мы решили, что эти фотографии, они должны быть обязательно. Фотографии сделаны именно ребятами во время квеста, как память о том замечательном времени, которое они провели в Казанском университете. Все этапы пройдены, баллы получены. Участники с нетерпением ждут объявления результатов. Списки победителей будут опубликованы на интернет-портале Казанского федерального университета. А награждение состоится 6 апреля. Анастасия Уткина, Фарид Захитоглы, Универньюз.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 В течение двух недель пройдут еще две конференции, посвященные научным работам, где оставшиеся секции представят свои доклады. Ариана Поленова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки по следам сибирских экспедиций, посвященной 135-летию со дня рождения археолога и этнографа Сергея Теплоухова. Выставка была проведена музеями Казанского университета совместно с научной библиотекой имени Николая Лобачевского. Теплоухов, изучая археологию Минусинской котловины, сумел классифицировать древнеметаллические культуры этой территории. Им была выделена андроновская культура. Он занимался изучением и этнографии этой территории и исследовал сайонов Уренхайского края. Сейчас нам известна эта территория как Республика Тыван. В Казанском федеральном университете проходит ежегодный конкурс «Студенческий лидер КФУ». Он направлен на выявление лидерских качеств обучающихся и проверку знаний законодательства в сфере образования и профсоюзной деятельности. Конкурс проходит два этапа. После прохождения заочного тура участников ждут шесть испытаний, среди которых автопортрет, блиц, правовое ориентирование, мастер-класс, управленческий поединок и своя игра.